Слышишь? Слышишь, скрипит что-то. А ох, вздохи слышишь, нет? Нет, не слышишь. Ну, значит, показалось. Ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в End Zone. Да, игрушечка недавно вышла в релиз, буквально-таки на днях. Вкратце, это назначит постапокалиптический градостроительный симулятор с элементами выживания. Сделаю на него первый обзор и совершенно новый взгляд. Посмотрю, ребятки, своими глазами, пощупаю своими руками. А ты, мой дорогой зритель, сделаешь для себя обзор определенные выводы, стоит ли тебе играть в этот симулятор, в эту стратежечку или же... А, нет, все специально для тебя, братишка, или же сестренка, поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну, а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм. Ну, а мы, конечно же, начинаем! Ну что ж, давайте, ребятки, начнем совершенно новую игру. Хорошо, что она у нас уже с русской локализацией, да, у нас видите, везде переводики, нормальные имеются кстати кому нужна будет ссылочка все будет в описании под данным видосиком ребятки смотрите чекайте описание все вы там найдете и даже больше ну что ж обучение думаю стоит пройти давайте конечно же начнем с обучения потому что я сталкиваюсь с этой игрой первый раз и мне конечно же хочется начать с обучения и так я так понимаю начинаем мы сразу же вот на таком открытом пространстве нам показывают наш вагончик и местность вокруг а, нас. Артур нам говорит, мы наконец-то покинули убежище. А, смотришь вокруг, дух захватывает. Хотя картина и не такая, как нам представлялось. Мы сумели собрать немного основных ресурсов и перенести их а, в автобус. Опачки, ничего такая, ребятки. Картинка на самом деле очень сочная, да сразу же приятно радует Глаз, Да, смотрите, дождичек даже пошел. Офигеть. Так, ну что ж, давайте, ребятки, построим новый дом, говорю я ему. Артурка нам говорит, хорошо, что мы оказались к такому готовы. В особенности после того, как в нашем убежище все стало подходить к концу. А нужно помнить, если потребуется дополнительная информация, достаточно заглянуть в руководство по выживанию конечно же сделаем руководство выживания я так понимаю находится где-то вот здесь сюда нам и нужно будет заглядывать периодически и изучать аспекты а, игры Ну я думаю ребятки на досуге как-нибудь разберетесь а мы пока что продолжаем а, обучающую кампанию Отлично! Все, что нужно знать, находится здесь. Пора приступать к строительству нового дома. Ну что ж, давай уже начнем строить свой дом. Прежде чем строить любые здания, нужно назначить кому-то из поселенцев профессию строителя. Ох, даже так, ребятки, можно увеличить, можно уменьшить. Короче, мышка здесь а, работает как нужно. А как перемещаться куда-то в другие места? А, да, на ВСАД. Все легко и просто. Так, в целом, одна из основных ваших задач — решать. Какое из занятий наиболее важно, чтобы назначить туда побольше а, поселенцев? Да, ребят, есть у нас вот такая вот группа поселенцев, да, я не знаю сколько человек, но где-то это отображается наверняка. Ага, вот, ребятки, у нас статистика по а, жителям, 10 взрослых и 5 а, детей. Также, ребят, можно вроде как детей от взрослых отличать и по маленьким и большим а, иконкам. Ребятишки вроде бы поменьше у нас до да, размером, а взрослые люди... Да, да тут, кстати, статистика у всех. Есть, что я, ребятки, думаю, гадаю. Вот, посмотрите, пожалуйста, есть статистика, а у каждого поселенца можно вот таким вот образом пощ пощелкать, да, по ним и посмотреть, кто из них есть э, кто. Так, ну ладненько, ребят, поехали дальше. Хорошо, в принципе, принято, понято. Открыть меню профессии, назначить профессию строитель трем поселенцам. Ну давайте так и сделаем, да. Вот тут у нас в левом нижнем углу открылась вот такая панелька. Нам нужно назначить трех э, строителей. А как это сделать? Ага. Просто правой кнопкой мыши. 10 штук сразу. Я сразу же всех назначил. Давайте все-таки троих мы назначим. Вот таким вот образом, да. Артурка нам говорит, так ваши строители готовы начать работу. Как только получат задание... Пора сосредоточиться на основной потребности в воде. Конечно, Артурка будет сделана, черт возьми. Первым делом нужно наладить снабжение водой. Затем мы перейдем к строительству. Разместите и постройте мостики на озере рядом с центром поселения. Так, центр поселения, я так понимаю, это вот это место. А где какие мостики нам надо построить, что-то я не пойму. Так, а, мостик построен, 0,5. Ага, вот вижу мостик нам сразу же Вот, вот кстати, ребят, строительная менюшечка. Вот у нас менюшечка профессии Лимиты производства, ресурсики Да, все можно отследить у нас Вот здесь, да, по интерфейсу Вроде пока что все удобно а, Пока что, да, привыкать К этому слишком сложно не стоит Да, интерфейс достаточно интуитивный И понятный, но это, ребят, пока Посмотрим, как будет у нас дальше Так, мостики, давайте построим Где-нибудь мостики Мне предлагают построить мостик а, Где-то на воде, что ли, я не знаю или Куда мостик-то ставить? Алло Куда надо поставить? Ага Вот тут вот у нас он, я думаю, будет себя чувствовать а, Более-менее комфортно, да? В воду нужно погружать или же нет? Так Секундочку, пока что-то я не разобрался. Давайте попробуем наведем на него. Мостики служат для забора воды, которая потом доставляется в цистерну или водонапорную башню. Можно построить только на берегу. Ага, ребятки, теперь сразу все стало ясно и понятно. Да, наводя просто-напросто на элемент постройки, мы сразу же можем для себя увидеть подробное описание. Да, я понял, что мостики надо ставить поближе а, к воде. Можно, кстати, поворачивать здание, вот, нажатием на клавишу R, если что, да. И вот в правом нижнем углу у нас как раз-таки подсказочки по всем тем а, заштрихованным линиям, которые у нас отображаются. А, зеленое это вход, а, а красное это что-то а, мешает. То есть, я так понимаю, лучше без красного, чтобы было у нас, да? А, вот здесь у нас будет вход на мостик, а вот здесь, да, смотрите, чтобы у нас ничего не мешало, давайте разместим вот здесь вот наш с вами а, мостик. Пабамс! Ну и, я так понимаю, сейчас нужно ждать наших строителей, которые все это дело будут строить. Ну что ж, строители, вы где? Пока не вижу строителей. Как-то здесь можно, нету, увеличить скорость время работы или же нет. Не вижу я пока что такой функции. Обычно это все на клавиши делается. Да, обычно сразу же подсвечивается у нас а, на элементах интерфейса. А, ага, вот же, -мо, вот! Скорость 2х. Ага, понятно. Вот, ребятки, элементарно все и просто. Скорость 3х. Вот уже, смотрите, строители побежали на строительство моста и буквально за считанные секунды отстроили нам офигенный мост. Артурка нам говорит, хорошо, мостики построены. Теперь у нас появилось место, где можно брать воду. Есть и другие способы, но мостики самый простой и дешевый. Ну что ж, замечательно. Цистерна может накапливать воду из разных источников. Мостков, да, дождесборников и колодцев. Она должна находиться рядом с источником воды, чтобы поселенцам не пришлось далеко ходить. Ну что ж, Артурка, сделаем сейчас. Да, вот тут у нас цистерна. Куда ее поставить? Давайте, конечно же, посмотрим. Давайте посмотрим сначала на подсказочку. Цисцерна собирает и накапливает воду. Для работы ей нужны а, мост, мостки, колодец и а, дождесборник. Вода, водонос. Водонос профессия нужна. Ага, понял. Назначьте профессию водонос. Но давайте сначала построим цисцерну. Где же ее поставить? Да, я думаю, что лучше всего ближе к деревне. А, логичнее всего, наверное, будет ее разместить. Так, здесь зеленым это вход. Давайте, конечно же, ее развернем вот таким вот образом, чтобы у нас зеленый вход выходил, наверное, куда-нибудь на дорожку. И вот здесь пускай у нас стоит эта самая цисцерна. Давайте разместим ее прям-таки вот а, тут. И нам нужно сразу же назначить еще и а, работников необходимых. Так, а, почему у меня нет а, водоносов? Давайте три штучки назначим. А, сколько нужно водоносов? Я что-то не вижу. Профессию водонос. Да, троих водоносов и производство ресурса вода. Сейчас, ребятки, мы будем это все дело наблюдать. У нас, похоже, стемнело тем временем, да? Как-то вот эти можно вот менюшечки быстренько открывать, не знаю. Надо, ребята, разбираться. По-любому есть какие-то клавиши, режим планирования какой-то. Да, ребят, много очень здесь всяких функций, надо разбираться. Какая максимальная высота? Вот, максимальная, ребят, высота, на которую мы сейчас поднялись. Вы видите перед своими глазами. Да, можно вот таким вот образом посмотреть на карту, посмотреть, где что находится, куда можно выдвинуться, что можно а, исследовать. А пока наши ребята здесь медленно, а, с передышками. Пытаются построить цистерну. Давай, ребятки, работаем, работаем, черт возьми. Хоть солнце уже давным-давно село, но нам надо работать. У нас все-таки постапокалиптическое выживание, черт возьми. Было бы обычное, ночью бы все спали. Да-да-да, А -да -да. раз у нас постапокалипсис, да, тут на грани а, ядерной войны мы находимся, а, надо работать а, денно и ношно, как говорится. Так, ну что ж, продолжаем. Построили водосборник, мои ребятки. В водосборнике а, можно отследить лимит производства Да, можно, я так понимаю, в водосборник запихнуть 90 тысяч литров а, воды Рабочая сила также сюда нужна Нужна это водоносы которых я уже назначил, три штучки Ну и вот таким вот образом наши с вами водоносы Вот они, смотрите, ребят, пошли Профессия водонос, смотрите, они пошли с канистрами Вот сюда, вот прям На этот пирс, и я так понимаю Сейчас будут черпать, да, смотрите, анимация у нас Есть у ребят, да, вроде Как они зачерпнули и уже идут С полными ведрами воды Вот еще один, смотрите, зачерпывает, зачерпывает Да и идут они, ребят, с водой. Давайте ускорим сейчас процесс. Давайте, ребятки, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Надо кормить население, поить его водой. Да, вот у нас с этой стороны вход. Ребятки приносят водичку. Да, наблюдаем за, за ними... И наливает прям вот в этот вот водосборник. Я так понимаю, надо еще немножко времени, потому что они еще не наполнили до конца. Ставим максимальную скорость и наши ребята весело и бодренько приносят нам недостающее количество воды. Да, ребятки, в рамках обучения пойдет. Отлично, теперь у нас появился источник воды. Вода с мостков доставляется в цистерну. Если у вас есть свободные руки, назначьте побольше водоносов. Запас воды слишком большим не бывает. Да, я тебе я понял артурка нам дали даже какую-то награду в награду нам дали воду отличная награда я думал денег дадут а тут водички нам дали теперь надо заняться производством пищи важно с самого начала наладить снабжение продуктами для этого подойдут хижина собирателя хижина охотника или хижина рыбака советую начать с хижины рыбака ведь поблизости уже есть Озеро, да, я тебя понял, давай попробуем построим сейчас несколько э, хижин. Вот у нас пища и хижина рыбака, рыбака, рыбака, да, рыбака. <смех>, а Хижина рыбака у нас здесь находится э, рядышком. Давайте ее разместим э, рядышком, да, вот с этим местом, где водоносы забирают водичку. Но тут нам что-то мешает, смотрите, тут какое-то красное пятно. Вот здесь чуть такое, почему мешается, не пойму, во, нет. Ага, вот, идеальное расположение. Никаких красных пятен у нас нет. Ставим, друзья, вот прям а, сюда и увеличим скорость. да. На все у нас отводится определенное количество времени, да, на строительство, на перетаскивание воды. Вот побежали наши строители бодренько, быстренько. А где, кстати, они берут ресурсы, я вообще не понимаю. Но у нас какая-то часть ресурсов, я так понимаю, уже есть на складе. Вот, например, древесина, да, вот здесь вот. А здесь у нас есть также лом. Это у нас инструменты. А это что такое? Защита от радиации оберегает поселенцев во время движения по загрязненным участкам. Тут еще, ребятки, куча всяких медикаменты, ткани. О, что это такое? Дерево повалилось. Дерево упало, походу. Или у меня лесорубы работают? Походу, у меня работают лесорубы, да. Не могло же дерево само упасть? Кто то такие? Смотрите, олени какие-то ходят. Олениха, олень. Да, группы оленей у нас тут ходят. Но я так понимаю, это работа для охотников. Так, ну что, вы будете строить, нет? Хижину рыбака-то, алло. Давай, давай, давай, поживее, ребят. Ну что такое в самом деле? А совсем расслабились, да? Днем надо в два раза быстрее строиться. Так, ну что, я вижу, у меня не хватает кадров. Назначьте профессию рыбак. Так, где у нас рыбаки? Нам нужно как минимум два штучки. Производство, ресурса. А, пища. Ну что, ребят, смотрите, построили мы рыбацкую хижину. Давайте посмотрим, как теперь у нас будет идти тут а, работа. Выходит рыбак, два рыбака вышло, закидывают свои удочки и относят пищу куда-то к себе. На склад. Все, мы добыли. Да, мы добыли необходимое количество пищи. Отлично. Мы закрыли основные потребности, наладили снабжение водой. Постарайтесь всегда иметь в запасе воду и пищу, в особенности при расширении поселения. А быстро растущее число поселенцев может также быстро израсходовать запасы. Помните об этом. Награда. 300 рыбы нам дали, аж вот это я понимаю Вот это, блин, награда Так, ну что ж, поля Еще один хороший способ снабжения пищи. Поскольку растения растут самостоятельно Если почва достаточно влажная У каждой культуры своя урожайность и время роста Для сбора урожая придется какое-то время В отличие от хижины рыбака, которая поставляет пищу э, сразу Ну что, давайте попробуем построим поле Так, где у нас поля? Наверное, вот здесь Это что за индикатор? Влажность почвы Да, ребят, вот таким образом мы сможем отследить влажность нашей почвы. Возле воды она, естественно, побольше. Дальше вглубь она, естественно, поменьше. И так далее. Я пока не... мало, ребят, понимаю, на что это влияет. Со временем, думаю, разберемся. Откройте карту орошения окружающей среды. Ага, то есть здесь у нас а, засуха, что ли, я так понимаю. Где у нас желтая? Плохая, сухая, да, влажная почва, мокрая и дождевые облака. Я так понимаю, лучше всего, наверное, размещать поля в зеленой зоне. Ну, давайте попробуем. Так, где эти самые поля? Вот оно, ребятки, поле. Как же ставятся э, поля? Поля у нас ставятся очень просто, да, по одной клеточке. Где, ребят, разместим поле? Давайте все-таки перейдем, наверное, вот сюда, да, где у нас зеленая зона. Или даже можно вот здесь какое-то поле разместить. Да, ну давайте уже, ребят, построим, да. Можно вот таким вот образом чертить э, поля. Ставим одну клеточку. Да, ребят, мы просто-напросто чертим эти самые поля. Давайте сделаем вот. И зеленым нам показывает, какое, я так понимаю, минимальное поле у нас должно быть. Пока плохо разбираюсь в этой механике, размещения полей. Но пускай у нас, допустим, будет вот такое поле 13 на 14 клеточек, например. Да, надеюсь, этого нам хватит. Вуаля! Готово! А это что такое за значок радиации? Я построил поле прямо на радиоактивном значке или что? Да, я так понимаю, сейчас у нас будет а, строительство этого поля происходить. И да, естественно, для того, чтобы наше поле обрабатывалось, нам нужно назначить а, фермеров, конечно же. Фермеров сколько? Пускай будет один. И все, поле уже готово. Выберите семена для а, поля. Да, мы настраиваем, значит, функционал нашего поля, что мы здесь будем сейчас выращивать. Выбираем поле и выбираем... А, семена. Какие же у нас, ребятки, культуры будут выращиваться? Черный корень или же капуста? Блин, я думаю, что для еды, наверное, ну, насчет корня я не уверен, а вот капусту знаю точно, что ее можно будет кушать. Так, выбираем семена. Вроде бы как, а, выбрал я семена, да. И все? Или же нет? Так, а, два семени выбираем. А, черные корни все-таки мне признают. Все -таки, все таки мне предлагают черные корни? Выбрать семена капусты. Отлично! Помните, что для сохранения здоровья нужна разнообразная пища. Кроме того, нельзя забывать о возможных засухах или отсутствии дождя. Запасайтесь пищей или управляйте производством, чтобы избежать дефицита. Позже я покажу, насколько несколько более сложных э, стратегий. Конечно же, сейчас у нас маловато лома, древесины и других ресурсов. Мы могли бы построить производственное здание, но в начале игры... Важно, как можно скорее добыть базовые ресурсы Для сбора различных ресурсов отдавайте приказы Выполнять их будут поселенцы без выборной профессии Распределяя при этом ресурсы по поселению Да, интересно, ничего не понятно, но интересно Ну что ж, поставьте задачу сбор а, древесины И кому же мы можем поставить эту задачу-то, я не знаю Да, наверное, лесорубам А где у нас лесорубы? Фермеры вижу, да, есть водоносы так, давайте попробуем поставить задачу сбора лома. Так, производство ресурса лом, производство ресурса древесина. А где, кстати, эти задачи-то можно поставить? Строительство зданий, ремонт зданий, строительство дорог... Ну и для того, чтобы назначить какую-то задачу, нам нужно всего лишь кликнуть по вкладочке «Задачи». «Сбор древесины» или «Сбор э, лома». Ну, в принципе, нам и то, и то пригодится, поэтому давайте попробуем сначала начнем с древесины. Где больше всего леса? Вот тут, кстати, очень такой нормальный участок. И когда мы выделяем, нам показывается, сколько древесины мы соберем вот с этого, например, участка. Аж 215, смотрите, можно собрать отсюда. Да, давайте тогда ставим задачу «Сбор древесины» вот сюда. Только я не знаю, кто у нас сейчас будет собирать Я надеюсь, работнички найдутся И, я так понимаю, работнички уже нашлись Да, вот у нас двое с топорами Уже автоматически выдвигаются Реализовывать эту значит, задачку Ну и сбор лома, конечно же Да, Где у нас больше всего лома? А, вот в этих краях очень много лома Я заметил, да, 190 200, 220 Да, вот тут, кстати, можно смело назначать 230 а, Вот здесь 230 Было вообще просто офигеть Самая большая цифра. Вот сюда, наверное, мы назначим, до да, сборщиков а, лома. Вот тут пускай собирают, да, и сбор лома. Задачку мы тоже а, ставим. Свободно людей а, с профессии три штучки. Ну и давайте, ребят, подождем, когда они у нас произведут желаемый а, ресурс. Также пока, ребят, вы смотрите, как ваши люди весело и бодро а, собирают ли ресурсики, можно потыкать по вкладочкам, например, вот здесь вот на засуху. Не понимаю, правда, что она горит красным. Ну, скорее всего, у нас здесь засуха, друзья. Да-да-да, это индикатор того, что происходит у нас сейчас в нашем биоме, где мы находимся. Да, у нас засуха, да, закончились дожди, ждем дождей. Это, видимо, какой-то, знаете, нехороший дебаф, который вносит дискомфорт проживающим в нашем поселении жителям. Ну да ладненько, давайте, ребят, подождем, когда наши жители добудут немножечко того, немножечко сего. Да, и продолжим дальше наблюдать. Да, так смотрю, у нас значит лома принесли немножечко, древесины принесли. А, да, древесину мы закончили уже собирать, осталось немножко лома. Есть такое дело, друзья. Теперь, когда у нас есть определенный запас ресурсов, мы можем построить специальные производственные здания. Чтобы не отдавать приказов вручную Такими зданиями не только проще управлять Они еще и приносят больше э, ресурсов Не ставьте их слишком далеко от лагеря А область действия можно будет потом перенести Ага, принято, понято Идем дальше. Хорошо, теперь постройте хижину лесника, чтобы автоматизировать сбор древесины, сделав ее при этом более эффективным. Лесники не только рубят деревья, но и высаживают их заново. Давайте попробуем, ребятки. Посмотрим, где у нас хижина лесника-то находится. Да, вот здесь, наверное, она у нас где-то а, имеется. Хижина лесника, ребятки, доступна нам. Привлекательность места минус... Два энергопотребления даже у нее есть. Так, я думаю, что хижину лесника стоит размещать там, где больше всего у нас попадает в область действия леса. Хотя, ребятки, я могу и ошибаться, но вот здесь, мне кажется, да, самое большое будет количество леса. И давайте поставим мы ее таким образом, чтобы вход был снизу. Вот так вот, во! Отлично! Вот здесь у нас и будет находиться хижина Лесничка. Отличненько. Так, хижина лесничка. Назнач, назначьте профессию а, лесник нашим поселенцам. Блин, а вот мне интересно, откуда у нас берутся поселенцы-то, а? Вот, кстати, у нас было 10, стало уже 12. Это, видимо, несколько детей уже подросли, да? И стали взрослыми, да? Теперь им можно а, работать. Ну что ж, давайте, ребят, назначим двух лесников. Нам будет достаточно. Назначьте профессию лесник. Даже одного, ребятки, у нас достаточно хижина лесника. Почему я не построил? Что я такое построил? Секундочку. Все верно. Хижина лесника, но нам, ребята, ее нужно построить, поэтому ставим игру на ускорение и ждем, когда наши ребята сделают свое дело. Вот он побежал, ребятки, бодрой походочкой, да, строить хижину лесника. Давай, давай, давай, ребятки, поживее уже, поживее. Солнце опять уже село, у нас тут, по-моему, гости какие-то, кабаны, смотрите, прибежали на территорию. Ага, ничего себе, прикольно, столько всякой живности тут бегает, а мы, блин, ничего не делаем. Кабаны, кстати, какие-то интересные, да? Как будто они, знаете, в одежде в какой-то, в каких-то курточках специальных. Ну что вы, ребят, хотели? Это постапокалиптический мир, что вы хотели? Ага. Так, ну что, смотрим, как же у нас тут обстоят дела с хижиной лесника-то. Почему ее никто не строит-то, не понимаю. У нас уже, значит, дохренище просто ресурса, а хижиной никто не занимается. Так, алло, ребята, надо срочно реализовать это все задуманное. Кто у нас строит? Строители, вы где? Сколько, кстати, свободных людей осталось? Я не вижу. Шесть? А что такое шесть? Шесть это свободных людей или что? Не понимаю, почему у нас не происходит работа над хижиной лесника. Давайте ускоримся. Я так понимаю, просто ресурсов не донесли. Да, вот нас донесли ресурсов, и хижина лесника построена. Артурка нам говорит, отлично, вы сможете потом перенести рабочую область этого здания, указав, где теперь нужно собирать древесину. Кроме того, если есть возможность, покажи, прикажите лесникам высаживать новые деревья, чтобы оставить грядущим поколениям зеленые Лиса, Ну что ж, принято-понято, я так понимаю, задача реализована. Хорошо, можно сосредоточиться на сборе лома. Лом крайне ценный ресурс, потому что запасы его ограничены, а из него добываются другие ресурсы. В отличие от того, чем мы занимались раньше, свалка позволяет разбирать большие грудолома, развалины и места крушения. Ну что ж, я так понимаю, мне тонко намекает на то, чтобы я построил свалочку. Давайте уже найдем ее. И поставим где-то там, где у нас много а, лома. Ой, ой ой ой ой ой Да, область, как мне сказали, можно перенести. И не стоит слишком далеко ставить от нашей территории. Да, ведь область, говорят, можно потом отдельно перенести. Да, пускай у нас, ребят, свалочка будет где-нибудь а, вот здесь. Давайте ее развернем как-нибудь вот так, наверное, что ли. Да, давайте, ребят, свалку развернем. Вот таким вот образом. Не надо слишком далеко, ребят, ее ставить от нашего лагеря, потому что потом просто нам куда-то надо будет бегать в пекуля А если бегать в пекуля то тогда у нас есть опасность того, что мы будем съедены какими-нибудь дикими животными и так далее. Ну что ж, ускоряемся и поехали. Надо, ребят, назначить профессию старьевщик хотя бы один. Где у нас а, старьевщик, да? А где у нас старьевщик? Я не вижу... Такого парня рыба, кладовщик, строитель. Наверное, появится тогда, когда мы поставим все-таки эту станцию. Пока мне, пока мне, ребята, не разрешают. Вот, старьевщик, пока, ребят, недоступен. Это все потому, что мы пока не построили эту, значит, мусорку, свалку. Сейчас, как она будет готова, старьевщика мы нанять сможем, черт возьми. Опять стемнело. О, на полях, смотрите, у нас уже растет капусточка. Здесь у нас работы ведутся. А прогресс, кстати, где можно отследить? Прогресс строительство. О, поперло, поперло. Давай, давай, давай, давай. Есть такое дело, есть такое дело. И старьевщик стал нам доступен Замечательно, ребятки Вы сможете потом перенести рабочую область Этого здания А можно перерабатывать на ткань, металл, пластик И электронику Потом мы этим займемся Но сейчас давайте позаботимся о потребностях населения Принято, Артурка, принято, поехали дальше Людям нужно где-то жить Хижины обеспечат их жильем Положительно влияя на настроение Другими словами, кто живет в доме Тот хочет завести семью и оставить потомство Если вы понимаете, о чем я... Артурка тоже скажешь, ты, а как отрежешь? Конечно, черт возьми, я понимаю, о чем ты говоришь. Давай уже ближе э, к делу, где у нас наши цели? Надо построить дом. Это наша с вами основная цель. У нас появилось также э, несколько оповещений. Бездомные поселенцы и близится засуха. Запасайте воду, пищу, чтобы спасти поселенцев. Почва пересохнет. Вон оно че! Да, ребят, надо торопиться, потому что у нас грядет какая-то критическая ситуация. Ну и давайте попробуем построить уже а, дома. 8 домов, как мне говорят, будет достаточно. А, где же построить эти, эти вот самые дома? Большой а, вопрос. Давайте будем строить их где-нибудь, не знаю, ну не поближе к воде, а вот здесь. А, построено 8 штучек. Да, нам надо 8 домов, друзья. Пускай у нас наши дома будут где-то вот здесь находиться. Раз, э, два, три. Так как-то я не так ставлю, да, мне кажется. А, пускай здесь будет 3, 4 домика. Не ставится почему-то домик у меня. Ага, вот почему не ставится. 4. Давайте развернем сюда. здесь у нас будет 5, 6, ставься, ставься, 6, 7 и 8. 8 домиков, как нам и сказали, мы наметили, наброски есть, осталось только дождаться, когда наши бравые строители реализуют нашу задумочку. Быстро, кстати, они клепают домики, давайте посмотрим. Кстати, я знаете, что хотел пока? Я хотел попробовать разобраться, как можно переносить область. Наводим, например, мы на свалочку. Ага, перенести рабочую область, ребятки. Просто нажимаем на флажочек. И вот она, вот она, ребят, рабочая область, где будут трудиться наши а, работяги. Вы смотрите, как все легко и просто оказывается. Да, устанавливаем вот сюда. И уаля, готово. Ну, разбирать мы ничего не будем. Также наводимся на а, лесопилочку, да, на хижину лесника. И также мы можем а, выбрать область. Но здесь, в принципе, область была уже достаточно хорошая, да. Мы оставляем все как... Есть, ну пускай, да, пускай будет вот так, как есть на данный момент Все, разметили мы область и ждем, когда у нас построятся дома Давайте выставим скорость побольше Да, осталось построить 5 домов, ну и крепает Кстати, ребят, когда мы встроим построечки, э, вроде как мне кажется, что здания немножко отличаются друг от друга Да-да-да, видите, одно у нас такое, с такой вот крышей развивающейся Другое у нас другое. Да, здания, ребят, немножечко на самом деле отличаются и не выглядят как... Один в один. Так, ну что ж, Артурка, вы можете строить не только хижины, но и надежные дома или общественные укрытия. Надежный дом лучше противостоит песчаным бурям, а в укрытии не избежать чужих глаз, поэтому там не рождаются дети, черт возьми. Да, да, да. Я понял. Обес обеспечив поселенцев жильем, можно заняться ломом. Из него можно извлекать другие ресурсы с помощью переработки или сортировки. Переработка может превращать лом только в один ресурс. сортировки уже разделяет лом сразу на 4 других ресурса. Ну, для начала постройте переработку и добудьте немножко ткани. Принтепой Артурка. Да, смотрите, как же долго у нас растет капуста. Прогресс роста я здесь не вижу. Возможно, я ни хрена не туда смотрю. Выбрать семена. Прогресс роста. Рост, ребят, тут не показан. А, ну, ладненько. Давайте, ребят, построим пункт переработки, как нам сейчас советуют. Вот такое вот здание, на, которого требуется, на которое требуется определенное количество ресурсов, которые тут же можно и посмотреть. А, производительность, Привлекательность места а, при размещении на минус 4 уменьшается. Так, ну что ж, я думаю, нужно поставить это что у нас такое пункт переработки да, позволяет в малой эффективности находить металл, ткань, пластик, электронику в ломе одновременно можно заниматься только одним видом ресурсов давайте построим эту переработку поближе к нашей зоне, где у нас свалка стоит, да, я думаю тут будет самое место, назначьте профессию сортировщик, так давайте найдем этого парня сортировщик, есть такое дело Произведено ресурсов а, ткани Ну, для начала, ребят, давайте построим Все-таки пункт переработочки да. а Строителей, сколько у меня Да, все дети подросли а, 15 взрослых теперь у меня а, Я думаю, что на строителей Я лишнего назначать не буду никого Потому что я не знаю, сколько еще мне потребуется Уникальных а, профессий Вуаля, друзья, все, по-моему, у нас пунктик готов Переработочки И сейчас мы будем смотреть, как же у нас этот пункт работает, что для этого э, нужно и откуда вообще в пункт переработки будут поступать ресурсики. Так, ткань, металл, пластик. Мне нужно сейчас, ребят, произвести ткани немножечко. Давайте посмотрим все-таки, как у нас это все дело работает. Вроде бы пробежал человечек, но куда он убежал, я так и не видел. Ты где, работник? Работник у нас, по всей видимости, трудится. Где-то что-то он ищет, куда-то ходит, я так понимаю. Это что за флажок такой? Сбор лома. Ну да, это типа область сбора лома. И ясно. Так, ну что, где работничек-то из этой конторы? Вот он только что зашел, проспался, выспался, да проспится чувак. И в дело годится. Смотрите, уже что-то начал там делать. Смотрите, как он шпарит. Смотрите, как шпарит да наш удалец, уже два ресурса произвел, давай-давай, в таком темпе будешь шпарить, а, недалеко будет тебе премирование. Задача выполнена, вы в любой момент можете сменить ресурс, добавляемый переработкой излома. Важно сосредоточиться на том ресурсе, который нужен, в особенности на ранних этапах. Это ткань и металл, хороший вариант, если вы хотите создать новые инструменты или же одежду. Замечательно! Довольно поселенцы работают эффективнее, поэтому нужно следить за людьми, защищая их от опасности внешнего мира, например, от радиации. Итак, давайте превратим а, накопленную ткань на защитную одежду, в этом нам поможет портной. Ну что ж, ждем, ребятки, портного. Где у нас портной? Конечно, задача принята, понята, нужен магазинчик. Портнова. Давайте, ребят, построим магазинчик а, Портнова. Ну и все, ребятки, в таком вот примерно а, духе, в таком вот а, сеттинге, да. Ну что, ребят, что могу сказать сразу же после увиденного. Игрушечка достаточно свежая, да. Игрушечка достаточно хорошо а, визуально реализована. Ну что я рассказываю, вы сами все видели, да. То есть графоне тут достаточно на хорошем уровне, да. В эту стратегию на самом деле приятно играть, да. То есть вроде вижу ее первый раз, но есть желание продолжать, да, Дальше и дальше. Было бы время, как говорится. Ну что ж, резюмируя вышесказанное да, и вышепосмотренное, я ставлю этой игрушечке 8 из 10 возможных а, баллов. Да, игрушечка играбельна, и настоящим ценителем жанра она зайдет как никогда. А, кстати, покупать ее вам или же нет, решайте ребятки сами. житель если ты думаешь, что братишка Скрэч рассказал недостаточно на данном этапе, то, пожалуйста, поругай его в комментариях, напиши. А, да, и братишка Скрэч тебе обязательно ответит. Также, если у тебя есть какие-то предложения и идеи по этой игрушечке и не только, тоже пиши мне в комментариях. Непременно пообщаемся с тобой предметно уже на предложенную тобой э, тему. Ну, как обычно, ребятки, давайте наберем на эту серию хотя бы 50 лайков и тогда, братишка скреч продолжит играть в эту игрушечку, замутит режим выживания и будем вместе с вами вживать не только на видосах, а возможно даже будут и э, стримы. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся